И всем привет, дорогие друзья, с вами Нарита Дерс, и сегодня я вам буду показывать, э, рассказывать, пока я играю на Хайве, почему меня, э, почему, что произошло с моим аккаунтом, и где я выкладывал свои другие видео все это время, и давайте начнем. Эм, у меня в видосах не будет пока что монтажа, но скоро будет. Короче, эм, сначала давайте начнем, почему что мне произошло. Я хотел зарегаться в одно это приложение, и мне надо было в Гугле этот э, зарегистрироваться, быра Я короче забыл пароль, э, забыл пароль, и потом нажал на кнопку забыть, э, забыл пароль, и я потом написал типа, я забыл то, что оно, типа Ресетает тебя с аккаунта, выкидывай тебя. И у меня еще в то время была двухмерная аудификация установлена. Короче, когда эта двухмерная аудификация у меня установлена была, меня выкинула из аккаунта. Но немножко так нервничал. Потом а... потом после того момента я бы хотел зарегаться. Я вс это всех членов моей семьи спрашивал, Помогите, помните, у меня аккаунт, это у меня там двумерная модификация. И так я 4 месяца не выкладывал видосики, потому что я не мог просто войти в аккаунт и за двумерная модификация. Пароль я вспомнил, пароль я вспомнил, потом я поменял просто название этот. А потом я через 4 месяца, нет, после того, как... Uh, все это время я... у меня уже не было, я сдался, и потом я резко захотела типа, все, давай заброшусь, чистого листа начну, все, зачем мне это? И потом, uh, когда я начал новый, uh, новый канал, у меня там только одно видео было, которое показывало, и это видео, которое показывало, из-за чего она говорила, что я забыл. Вот это вот это у меня произошло, вот это у меня произошло, и вот это у меня произошло, и вот это у меня произошло. Ну короче, много чего произошло. Потом я, потом у меня просто кан... я через четыре месяца вернулся на этот канал, потому что там это была верификация типа новая. Если у вас не вы не можете трехмерную на верификацию сделать. Короче, эм, там я свою почту поставил на другую, которая у меня работает. И та почта, у меня <coughs> мне туда e-mail пришел, и sign up э, этот хрень я нажал. Когда я на нее потом нажал, эм, мне потом этот перенесло на аккаунт, и на аккаунте у меня уже этот, все, она меня типа перенесла быра. Я наконец-то, типа, э, вернул свой аккаунт, и вот, как вы видите, я его новый, типа, скин себе сделал. Вы видите... Прикольный. Прикольный, прикольный, прикольный. Прикольный, прикольный, прикольный. Я думал, прикольный. Я его новый нарисовал, Это мне заняло где-то... 10-5 минут легко как-то было неплохой скинчик и еще в этом видео я использовал оникс клиент идите на дискорд сервере если хотите скучать ну и все всем пока пока пока пока